Андрей? <связывая> а? <связывая> что это, блядь? Это что за пи***ть? Что? <связывая> что вы здесь устраивали? Я не помню. А! Пи***ть, пи***ть, пи пи пи я все пи уберу. Вы употребляли наркотики? А ты что, с ума сошла? А, а алкоголь? Нет, это пацаны пили. А я говорил, не надо, мальчики, не надо, не пейте. А, -а, -а, а вот а -а -а -а. это кто написал? Это Саша. Кудков? я тебе сколько раз говорила с ним не общаться. Ты забыл, как с он насрал в скворечник и тебе подарил? Так это был не воробушек. Это был питон. завтра первая алгебра не Хорошо, Ольга Семеновна, до свидания.